Здравствуйте, друзья! Меня зовут Иванов Валерий, я являюсь руководителем компании, которая специализируется на продаже материалов и строительстве наружных сетей для снабжения и газификации промышленных объектов. Хотел бы поделиться информацией о проекте Max Capital. Все, что я знал до проекта, до инвестирования, это слово «акции». И то только потому, что в свое время, в конце 90-х мы продали некоторое количество акций, которые были выданы в счет заработной платы завода Ресельмаш. Они скупали контрольный пакет. Вот, мы за копейки успели их продать. Это, это, это все, что было известно мне из этой области. Инвестированием в принципе, как и многие, наверное, я решил заниматься после прочтения книг Роберта Киосаки, Когда пришло понимание, что нужно покупать активы, то, что никакое государство не будет переживать или заботиться о своих пенсионерах. Вот. Ну и, соответственно, начал изучать эту тему в интернете, смотреть, кто что может предложить. Но в основном всегда почему-то попадался на какие-то хайпы, что-то типа может быть Форекс, вот такой темы. И опять-таки, то есть пришло понимание, что это что-то высокорискованное, это страх, опять-таки, возможность потерять все деньги. Я не понимал, как и по каким законам и что там происходит. Волю судеб я прошел курс миллионеров. И пришло понимание, что инвестировать нужно. Вот а Максим Темченко посоветовал как инвестора Максима Петрова. Вот, э, я заинтересовался этой темой повторно и э, записался на проект погружения в правильное инвестирование. В процессе проекта э, я открыл брокерский счет. Завел небольшую учебную сумму в районе 100 тысяч рублей. И на сегодняшний день просто пробую и смотрю, как себя ведут разные инструменты. А, понижение повышение, акции, облигации. Вообще, на самом деле, очень интересно. Эту тему могу порекомендовать всем, кто хочет а, заработать денег. Не, ну, интересует а, финансовая независимость. И нужно пробовать и смотреть, как там все работает. Также хочу сказать а, огромное спасибо, поблагодарить лично Максима Петрова а, за то, что в процессе обучения он с нами как с детьми. А, разжевывал нам все понятия, которые для него были настолько элементарными. То есть он со своей квалификацией инвестора и объемом информации в этой области с нами э, вот, с большим терпением относился к наверное, каждому вот, человеку, понимая, что люди, которые ни разу в это не погружались, имея большой, колоссальный объем информации, ну, могут просто запутаться и опять-таки большое спасибо за помимо теории практики я не думаю что кто-то еще из учебных курсов ну таким занимается раньше я даже не знал просто элементарно куда пойти что делать какие-то первые шаги даже сделать как открыть брокерский счет что это такое то есть элементарные шаги поэтому большое спасибо Будем дальше учиться, развиваться. Еще раз спасибо.